Всем привет! На связи мистер офицер. Сегодня мы вместе с Делом попробуем выкинуть друга-предателя. И что из этого вышло, вы прямо сейчас посмотрите. Всем приятного аппетита и шикарнейшего времени Ну, я член экипажа, так что я пошел. Правиль давай иду, Кард. Давай за кем-нибудь побегаем, посмотрим. Да подожди, сначала задание надо выполнить. Сначала Чумной все док. выполняют. Отлично. Так, э, сектор Q2. Белый. Mm -hmm. чё белый? Белый, бели, который зеленый. Тупит что-то. Я вижу только одного белого, который тупит. и что? Все, голосуем за белый. Не знаю. ха ха ха Это белый фух разлагал. <связать> Сам себя сдает <связать> Ну да. Ой, блин, да. Нахрен, нахрен просто это делать. его после меня на угу. тебя не кикнут скорее всего М -м -м. голосование пропущено собрал всех и, типа э, это белый он не делал задание я занимаюсь не знаю, я буду задание выполнять. Я заколебался, мне мусор нужно выкинуть. Я пошел. Опять да он нажал. Да ты задрал, господи! Я за ним следил, он опять, короче, кнопку нажал. Говнюк. хм <laughs> Аналогично. Нет. Тут в любом случае он просто задрал уже. Нахрен его. Ну, не был предателем. А нахрена? А, желтый, кстати, вышел, и он был предателем. Кануки. Он вышел и был предателем. Замечательно. Они в пати, видать, были с этим белым. Потому что что-то прям... Синхронно вышли. Да, сложная и непредсказуемая тактика, которой вы вряд ли когда-то воспользуетесь, но это было интересно. Если вам понравился данный видосик, обязательно поставьте лайк ему, напишите комментарий и нажмите на колокольчик. Всем огромное спасибо за внимание, с вами был Дэл Офисерк и до новых встреч, всем пока!